Жена мужу говорит, дорогой, ты представляешь, вчера мусор выношу, а там туфли новые лежат. Померила мой размерчик, но я их и забрала. А сегодня с работы возвращаюсь, смотрю, в подъезде шуба норковая лежит. Но я ее так померила мой размерчик, решила забрать. А муж говорит, ну ты везучая, а я Трусы нашел под подушкой, и то не мой размер. Муж жену привел на корпоратив, и жена спрашивает, «Дорогой, а вон та женщина в желтом платье, это кто?» Муж говорит, «О, это любовница шефа». Жена, «Дорогой, а вон та полная, это кто?» Муж снова продолжает, о, это любовница главбуха. Жена дорогой, а вон там, вон женщина в красном платье. Муж говорит, о, это любовница замдиректора. Жена дорогой, а вот это вот прям... Недалеко от нас стоит, такая прям блондинка сногсшибательная. Муж заболтался и говорит, а это моя любовница. Жена так, ух, с горла все говорит, А наша лучше всех. Когда женщина говорит, что она детей любит больше, чем мужа, не верьте ей, детей она может оставить соседкой. А мужа нет. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.